Добрый день, приветствуем вас на канале компании AltaRare и в нашем сегодняшнем видео мы сделаем сравнение центробежных бытовых вентиляторов которые применяются для вытяжки воздуха с ванных комнат, санузлов, гардеробных и других помещений У нас сегодня на обзоре 5 моделей, 5 разных производителей это 4 немецких производителя Helios, Lunas, Melton и Myco и один итальянский производитель компания Вортича. Все вентиляторы центробежные, это значит, что они создают достаточный напор для того, чтобы продавить большое сопротивление, которое может возникать в воздуховодах, в вентиляционных шахтах. И у них, не, в отличие от осевых вентиляторов, не падает производительность в зависимости от изменения сопротивления. В первую очередь хочу сказать, что все вентиляторы высочайшего качества, все вентиляторы имеют европейскую сертификацию, все вентиляторы продаются у нас в Украине и среди нет явных аутсайдеров, среди нет явных победителей, все они плюс-минус высокого, скажем так, оборудования премиум уровня. Первый представитель это вентилятор компании Helios. Центробежный вентилятор. Любой центробежный вентилятор, он состоит из двух частей. Первая часть это, собственно, вентилятор, вентиляторный узел и э, крышка. И вторая часть это, собственно, корпус, в который монтируется этот вентилятор. Это очень важное замечание, потому что многие клиенты не знают, что э, при покупке центробежного вентилятора нужно обязательно э, дополнительно покупать корпус. Корпус, как правило, покупается и монтируется еще на этапе ремонтных работ. Вентилятор уже можно поставить внутрь корпуса, вот так вот на защелке. Можно поставить уже после окончания ремонтных работ, что весьма упрощает стоимость и в целом монтаж устройства. Нужно сразу сказать, что вот это сравнение это наше субъективное мнение после того, как мы э, все эти вентиляторы взяли, пощупали, покрутили в руках, подключили, послушали как они звучат. Поэтому э, возможно будут немножечко субъективные суждения. Следует заметить, что сравнивать эти вентиляторы мы будем по нескольким субъективным показателям. На тест мы брали вентиляторы производительностью 100 метров кубических воздуха в час. Это стандартная производительность. Э, у каждого из э, этих брендов есть вентиляторы чуть Меньше производительности 60. О них мы можем упомянуть чуть-чуть вскользь, но для чистоты эксперимента мы брали вентиляторы одинаковой производительностью. Следует обратить внимание, что каждая серия каждого бренда имеет еще дополнительные модификации, кроме стандартных, которые мы рассматриваем здесь. Это модификации, таймер задержки выключения, таймер э, задержки включения, датчик влажности, интервальные включение, переключатель базовой нагрузки э, и стоимость таких нестандартных модификаций как правило существенно выше, чем стоимость э, стандартного вентилятора э, производительности 60 или 100 метров кубических воздуха в час. Самое большое разнообразие модификаций есть у трех брендов, у Майко, у Мелтом и у Лунас. У Лунас это достигается путем добавления платы расширительной платы к стандартному вентиляторному узлу, у Майко и у Мелтом это просто добавление других, замена другие вентиляторные узлы. Что касается вентилятора Helios, комплектации вентилятора. Вентилятор в целом стандартной комплектации, корпус достаточно качественный, хороший обратный клапан. Это полностью пластиковый обратный клапан с небольшой резиночкой уплотнительной. Это качественный двигатель, причем крыльчатка сделана не из пластика, она сделана из такого керамического материала что, соответственно, дает дополнительные баллы э, в комплектации и в качестве сборки самого вентилятора. Итого, э, комплектация 4 из 5, э, качество сборки 5 из 5, э, фильтр вентилятора. Фильтр может мыться, его не обязательно э, менять регулярно, кроме того, э, есть система, которая сигнализировать пользователю то есть не нужно гадать когда фильтр будет забит система которая будет сигнализировать пользователю в зависимости от того насколько фильтр загрязнен что его пора либо помыть либо э, поменять соответственно фильтр 5 из 5 э, шумовые характеристики 4 из 5 потому что есть модели которые работают немножечко тише комплектация 4 из 5, качество сборки 5 из 5, простота монтажа 5 из 5, он очень легко монтируется, удобные защелки, ничего сложного в этом нет. Стоимость стандартной комплектации данного вентилятора на рынке Украины в районе 10 тысяч гривен. Второй экземпляр, который мы рассмотрим, это центробежный вентилятор компании LUNAS. Безусловно, забегая наперед, нужно сказать, что этот вентилятор имеет самую богатую комплектацию и он самый технологичный из всех кого мы сегодня рассматриваем в первую очередь вентилятор также состоит из корпуса и вентиляторного узла кроме того он комплектуется специальной рамой для простоты монтажа самого корпуса гипсокартон по умолчанию вентилятор комплектуется дополнительным коленом который можно применить для изменения угла выброса воздуха чего нет у большинства представленных моделей Обратный клапан немножечко похуже, чем у того же Helios. Это просто обычная резиночка, как вы видите. Вот. У него пластиковый двигатель, да, он технологичный, можно полностью разобрать эту улиточку. Она разбирается на две части для удобства чистки крыльчатки все его недостатки они компенсируются его преимуществами как я уже выше заявил это самый технологичный вентилятор который э, существует из представленных э, это проявляется как в мелочах по комплектации которые я уже сказал и заканчивая вот таким вот шумоизолирующим материалом который вот сверху в корпус вставляется для того чтобы еще больше уменьшить количество шума и заканчивая системой которая следит за тем, чтобы фильтр не забивался. Фильтр тут тоже можно мыть, он не такого качества, он чуть-чуть плотнее, чем у того же Helios, но из другого материала. И самое главное преимущество данных вентиляторов, то что можно купить изначально стандартную модель и потом просто докупать вот такую вот плату которая вам нужна будет по функционалу и, и эта плата существенно расширяет возможности работы самого вентилятора. В данный момент у нас базовая плата ЕЦЗАИ 90, которая позволяет добавить дополнительно производительности к этому вентилятору, а также переключение с помощью дипов. Дипов позволяет нам изменить и выставить работу вентилятора по таймеру, по интервалу работы, позволяет установить на какой производительности этот вентилятор должен работать. И все это делается очень удобно, без того, чтобы разбирать вентилятор, какие-то крутить потенциометры, как сделано в других моделях. Лицевая крышка, так же как и у Helios, белая матовая. Можно немножечко сказать, если рассмотреть поближе, что у Хелиоса она прям белоснежно-белая, тогда как у Лунаса она немножечко больше с желтоватым оттенком. Это белая матовая крышечка. Тут такая глянцевая белая полоса у нас заклеена на синей защитной пленочке. По шумовым характеристикам четверка, твердая четверка. По фильтру. 5 из 5, по комплектации 5 из 5. А легкость монтажа, наверное, 3 из 5, потому что все-таки подключение с помощью вот таких вот шлейфов, подключение вот этих вот плат и не очень удобная посадка самого вентилятора внутрь корпуса, немножечко убрали ему баллов. Стоимость такого вентилятора на рынке Украины в районе 9000 гривен за комплект стандартной комплектации. Это вентилятор плюс корпус. Следующий экземпляр это вентилятор серии Vario 2 от компании Meltem. Немецкая компания, которая занимается производством только центробежных вентиляторов и вентиляционных установок, небольших вентиляционных установок для небольших квартир. Что можно сказать про этот вентилятор? В целом комплектация очень-очень достойная. Качественный пластиковый обратный клапан. Он по качеству, в принципе, сопоставим с обратным клапаном у Майко и у Хелиоса. И этот обратный клапан лучше по качеству, на наш взгляд, чем у Вортича и Луноса. Очень-очень качественный двигатель. На металлической основе, пластиковая крыльчатка. Он достаточно тяжелый по уровню шума он имеет твердую пятерку это скорее всего по нашим ощущениям самый тихий и приз представленных вентиляторов если сравнивать вентиляторы производительностью 100 метров кубических воздуха в час что нужно сказать фильтр немножечко похуже чем у первых двух экземпляров никакого датчика который бы рассказывал о том, насколько фильтр забить нет, то пользователю придется самому следить за тем, чтобы фильтр не забивался и чтобы вентилятор не терял свою производительность. Что понравилось? Абсолютно гладенько, без никаких надписей. Матовая белая крышка, очень приятная на ощупь. Очень хорошего качества пластик. Единственный недостаток, тоже субъективно, на наш взгляд, вот если сравнивать толщину крышечки Helios и Meltem, вот вы видите разницу, то есть у вас э, на стенке либо в потолке ну, то не знаю будет сильно заметно или нет, но тем не менее эта крышечка она будет э, более пухленькой, уровень шума 5 из 5, фильтр э, четверочка потому что все-таки это хуже, чем в первых двух вариантах. Комплектация 4 из 5, ничего особенного. Можно было бы поставить пятерку, если бы не было лунаса. Вот. Легкость монтажа 5 из 5, качество сборки очень достойно также 5 из 5. Стоимость этого вентилятора на рынке Украины примерно 7-7 200 тысяч гривен за вентилятор с корпусом за стандартную комплектацию. Следующая модель нашего обзора это классика, практически всем известная на рынке Украины, это вентилятор центробежный компании Maiko. Компания Maiko находится производство в том же городе, что и компания Helios. По факту это закадычные враги, можно сказать эти два завода, делают примерно одинакового класса оборудования. Очень хорошего качества вентилятор, очень хорошего качества э, и сам корпус, и обратный клапан пластиковый с э, уплотнительной резинкой. Что нужно сказать? Из недостатков, основной, наверное, недостаток именно данной модели, э, уровень шума сотого вентилятора Майко э, выше, чем у большинства из представленных моделей, там за исключением, например, только, наверное, вортича. Вот, э, то есть 60-я модель у них гораздо тише работает, 100-я модель достаточно громкая. И на это нужно обращать внимание. Э, в целом, очень хорошего качества сам вентилятор, очень хорошего качества крыльчатка. Э, стоимость на рынке Украины данного вентилятора, вентилятор плюс корпус, э, Варьируется, но в целом можно сказать, что рекомендованная розничная стоимость 8100 гривен за, вентиля... за стандартную комплектацию вентилятор плюс корпус. Фильтр также стандартный, как и у того же Meltem, a. немножечко хужего даже качества. Тоже нет ни... ничего, что позволяло бы быстро проверить, насколько он забитый или не забитый. Все равно нужно открывать крышечку и смотреть это все вручную. Так что можно сказать в целом? Шумовые характеристики 3 из 5, фильтр 4 из 5, так же, как на уровне с Майлтовом, потому что хуже, чем первые два варианта. Комплектация 4 из 5, ничего сверхъестественного тут нет. Но и в целом очень хороший добротный вентилятор. Легкость монтажа 5 из 5. Качество сборки, также заслуживает всяких похвал, 5 из 5. Что касается цвета, тоже матовая белая крышечка. Надпись серебристая майка. Опять же, может быть на видео это не будет видно. Она не совсем белоснежно-белая, она немножечко... В, отдает жилтизной по отношению, допустим, ну, тем же Helios или с тем же Melt. Ом. И а, последний вентилятор а, в нашем обзоре, это итальянский вентилятор Vortice, центробежный вентилятор. А, компания также достаточно известна на рынке, давно занимается вентиляцией. Данную серию центробежных вентиляторов это Vortice Quadro Ivo. Они начали выпускать относительно недавно. Можно заметить весьма большое сходство с внешним видом вентилятора Helios. Даже точно такая же система контроля забитости фильтров. Видите, вот эта вот красная точечка внизу. Большое отличие от всех представленных моделей имеет то, что Крышка, она глянцевая, она не матовая, она глянцевая, желтоватая, глянцевая крышка. И вот мы буквально 10-15 минут поддержали его в руках и уже видны отпечатки пальцев. В целом на эксплуатации я не думаю, что это будет сильно отличаться, когда вентилятор будет где-то висеть на потолке, но на это тоже следует обратить внимание. Качество сборки достаточно неплохое. Немножечко нас не порадовал обратный клапан. Обратный клапан тут э, смесь уплотнительной резинки и пленки. Э, в целом он достаточно качественный, он будет э, выполнять свою основную функцию, но он хуже, чем у всех представленных вариантов, кроме, наверное, Лунас. Также достаточно богатая комплектация. В комплекте, как и у его младшего брата Quadro Микро, есть патрубок, который позволяет выбрасывать воздух и сразу на торец, не только вверх. Удобство монтажа. Тут, наверное, немножечко подкачало, потому что для того, чтобы этот вентилятор смонтировать, прикрепить, нужно немножечко повозиться, чтобы поставить его внутрь корпуса. В целом, вентилятор достаточно достойный. Из недостатков глянцевая крышка, уровень шума, это самый шумный из всех вентиляторов, которые мы рассматривали. И обратный клапан. Поэтому уровень шума 3 из 5. Фильтр 4 из 5, потому что тоже самый обычный фильтр. Комплектация 5. Ставим на, уровне, на одном уровне с лунасом Немножечко, э, как по мне, авансом, но тем не менее. Э, качество сборки 4 из 5. Стоимость данного агрегата на рынке Украины примерно 7,5 тысяч гривен. За вентилятор плюс корпус. Получить полную консультацию по всем вентиляторам, а также приобрести любую из этих моделей вы можете в компании AltaRare. Звоните по указанным телефонам или делайте заказ через сайт. Наши менеджеры с радостью вам помогут. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новые видео. До новых встреч!